Всем привет! Музикмены на связи, магазин для музыкантов рок-н-ролл и меня по-прежнему зовут Глеб. Да, в этом плане пока все без изменений. И в этом видео я расскажу о ряде причин, почему стоит начинающему гитаристу обратить свое внимание на акустическую гитару Yamaha F310 в качестве первого и даже не последнего музыкального инструмента. Пожалуй, ни для кого не является секретом то, что практически в любом музыкальном магазине, в любом видеообзоре или статьи на тему выбора первой акустической гитары, Yamaha F310 будет на самом-самом первом месте. Неоспоримый лидер среди музыкальных инструментов начального уровня. В этом ролике я не только покажу и расскажу о внешнем виде Yamaha F310, но и на практике докажу то, как сильно она отличается от своих прямых конкурентов в лице китайцев. Так что за такие старания можете автоматом поставить лайк и подписаться на этот канал. Да, наглый я согласен. Ну а первым делом, уже можно сказать по традиции, поговорим о внешнем виде этой замечательной гитары. Yamaha F310 это традиционный дредноут, который немного отличается от старшей серии тем, что дека инструмента менее глубокая чем на FG-моделях. На качество звука, само собой, это немного отразилось. Гитара звучит чуть тише, не так богата низкими частотами, как старшая серия инструментов Yamaha. Однако хочу вас заверить, что компания неспроста пошла на такой компромисс. Более узкий корпус сделан для того, чтобы начинающему гитаристу было значительно проще обучаться игре на этом инструменте. Чтобы нигде ничто и ничего не отвлекало его от занятия музыкой. Так что узкая дека для удобной игры. Это первая причина, почему стоит купить именно F310 качестве первой гитары. Так, про деку сказал. Что забыл-то? А, внешний вид На головке грифа расположился не только логотип компании Но и приятный лепесток в качестве украшения Инкрустация ладов в виде крупных точек Вдоль корпуса пролегает черная контовка. Такой же черный пикгард защищает лак в верхней деки от нежелательных царапин И черные пины в бриджи удерживают натянутые струны Вообще, мне такой внешний вид больше импонирует, чем модные глянцевые гитары Этот, не побоюсь этого слова, строгий дизайн Говорит о всей серьезности данного инструмента Он привлекает слушателя своим красивым звуком, а не внешним видом, как китайские гитары. Так что сбалансированный строгий дизайн – это вторая причина, почему стоит купить F310 в качестве первого инструмента. Несмотря на то, что второй причиной в покупке именно этой гитары, как первого музыкального инструмента, я указал внешний вид. Все же, материалы, из чего сделана гитара, играют большую роль в формировании ее потрясающего звука. В данной бюджетной серии обечайку и заднюю деку изготавливают из ламината Миранти. Верхнюю деку из ламината Ситхинской ели. Гриф выполнили из нато. Ну, это одно из разновидностей красного дерева. Накладка и бридж из палисандра. Что дает подбор таких материалов для данной серии? Сейчас расскажу. Во-первых, гитара звучит максимально ровно. Нет перебора в низких, высоких или средних частотах. Это позволит ушам начинающего гитариста привыкнуть к правильному звуку гитары. И уже потом, с опытом, он начнет понимать, что ему не хватает в данной гитаре. Жира или верха. И будет покупать следующий инструмент уже под новые задачи. Вот так вот. Во-вторых, так как в корпусе используется ламинат, а не массив. Гитара способна пережить даже самые экстремальные условия эксплуатации. Поход в горы, отдых на даче, зимняя ночь около батареи. Все способно пережить данная гитара, но не на постоянной основе. Запомните это. Какой бы крепкой гитара ни была, правила ухода за инструментом нужно соблюдать. Без этого никак. Так что можно сказать, что ровный звук, который формирует материалы этого инструмента, ее прочность – это третья причина, почему стоит купить Yamaha F310 в качестве первого инструмента. Ну, раз уж я коснулся звучания данной гитары, я предлагаю развить эту тему и попутно ответить на часто задаваемый вопрос нашими клиентами, чем Yamaha F310 лучше своих конкурентов? Ну, кроме цены и материала корпуса, естественно. И отвечу на этот вопрос не я своими словами а сама гитара. Давайте сделаем это так, я сыграю одни и те же аккорды с одной и той же силой, с одной и той же интонацией. Ну, насколько это возможно сделать человеку, я же все-таки не робот. А уже вы ответите вот в этом вот голосовании, которое где-то здесь появится, какая гитара, на ваш взгляд, звучит лучше. По-моему, так будет честно. Послушаем оба инструмента через клейку, причем как с обработкой, так и без обработки. Очевидно, что Yamaha F310 явный фаворит в этой схватке. Конечно, вторая гитара тоже держалась молодцом, однако звук Yamaha мне нравится больше. Ну что я могу с собой поделать? Ну нравится, она мне больше. Вот эта вот гитара. Ну вот. Да. Звук Yamaha F310 ровный. Но это до тех пор, пока вы не приложите максимальную атаку. И тогда ее ровный звук начнет раскрываться и заполнять с собой все свободное пространство. Послушайте вот этот отрывок. Будет звучать всего лишь один аккорд. Я больше ничего не скажу. Просто послушайте. А теперь на второй гитаре. Почувствовали вот эту разницу в звуке? Ну, почувствовали же, я же знаю, я верю в это. И я тоже почувствовал то, что потрясающий звук этого инструмента будет четвертой причиной в пользу того, чтобы купить Yamaha F310 в качестве первого инструмента. Не удивлюсь тому, если каждый из вас после просмотра этого ролика задастся следующим вопросом Хм, а эта гитара только для новичка? Спешу прервать вашу мысль и скажу так Нет, эта гитара прекрасно подойдет как для начинающего, так и для опытного гитариста И это абсолютная правда, не стоит удивляться Расскажу кое-что из личного опыта К нам в магазин рок-н-ролл очень часто заглядывают музыканты С огромным опытом и багажом не только знаний но и сценической деятельности. И многие из них выбирают данную гитару как второй инструмент для себя. Основывается их выбор на том, что это лучший инструмент по звучанию за свои небольшие деньги. Так действительно и получается, что пятой причиной в пользу покупки Yamaha F310 в качестве первого музыкального инструмента является соотношение цена-качество. конкретно я могу сказать по данной гитаре но, сожалею, что в мое время таких инструментов не было была старая ленинградка, на которой не хотелось учиться играть, а вот на данной гитаре я бы начинал учиться играть с большим удовольствием но, поэтому я считаю, что для начинающего музыканта для тех, кому нужен второй инструмент для тех, кому нужна гитара для дачи, для походов на крылечки поиграть, с пацанами под пиво, до шашлычок, попеть песни вот эта гитара подойдет идеально большего не нужно Меньшего тоже золотая середина, приятная цена, потрясающий звук, хороший внешний вид. Все это делает гитару Yamaha F310 прекрасным выбором. Не только для начинающего, но и уже для опытного музыканта. И вот еще что, друзья мои, не забывайте подписаться на этот канал, а также ставить палец вверх этому видео, ведь именно лайки помогают продвижению наших роликов, а, соответственно, чем больше продвижения, тем больше подписчиков на нашем замечательном канале. А чем больше подписчиков, тем больше комментариев. Чем больше комментариев, тем больше ответов от нас. Чем больше ответов от нас, тем больше новых роликов. Вот такая вот взаимосвязь. Ну что ж, на связи был магазин для музыкантов Rock'n'Roll. Меня все еще зовут Глеб. И, по-моему, это никогда не закончится. Ну и увидимся уже в новых роликах. Пока, мюзикмены. Пока. И хорошего вечера.